Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утречко! Рада приветствовать вас на моем канале. Всем вам большой привет из Турции, из поселка Чуваквы из отеля Виктори Бимайн. Я сейчас в нем отдыхаю. Сегодня второй день моего отдыха, но, так скажем, первый полноценный день моего отдыха. Сейчас я собираюсь идти завтракать. Вот, правда, у меня уже по времени должна быть встреча с гидом, поэтому, возможно, сейчас я документы гиду отдам. Сама пойду пока позавтракаю, а потом уже вернусь к нему за документами и ну, там какую-то необходимую информацию для себя получу. Так что идем на завтрак. В общем, подошла сейчас э, к женщине, к ну, которому мира, попросил, чтобы она номер не убирала, потому что. Ну, я хочу подойти все таки на ресепшн. Может быть, все таки меня переселит <laughs> в другой номерный этаж повыше. Сейчас, кстати, смотрите, 28 градусов показывает, уже тепло. Вот так странно, сейчас, главное, 28, тепло. Вчера, не знаю, туль то ли ветер какой-то, вот гон показывал 27 вечером, а я в кофте сидела, у меня было прям так это, ну, прохладненько довольно-таки. Вот. Ну хотя нет когда я кофту уже одела, мне было уже нормально. вот А вот в платье посидела, пока на анимации было, конечно, это. Ну так, прохладненько. Ну, смотрю, вот люди кушают уже, очень много людей кушают, потому что уже завтрак в полном разгаре. Ой. Сейчас самое главное выходить и не забывать очки. И даже сейчас почему на балконе Я, как бы, записывать свое приветствие, потому что, ну, в очках, потому что солнышко ярко светит, слепит. И как бы это. Ну, чем щурить и слезы лить стоять. Ну, здесь а можно а уже нет? снять. Кошечки. Ну все, сейчас поднимемся на ресепшн. Спросим, что там Ой, по экскурсиям, вот. Я, в принципе, сразу скажу что я на экскурсии не поеду. Вот вчера с уже разговаривали, у меня как-то записалась бабла как картка, нет. Ну, это вообще как планировал, я думала. Если что, потом с ней запишемся вместе. нет, записывайся. какое то разнообразие будет. Вот, кстати, вот. Ресепшн – это нулевой этаж, получается. А, нет. Буквально <смех> <смех> Значит, это первый этаж. Значит, это ну, нулевой, значит, мой был. Да что такое? Это <смех> вот спасибо к Гиду-Санмар, я не знаю, где мы с ним будем собираться. Здесь, наверное, я спрошу. Так, а это Пегас. Сейчас я уточню. Ну, в общем, хотела предупредить гида, что я подойду попозже, хочу пойти позавтракать, а нашего вот Гиды-Санмар пока нет. Ну, в общем, я с другими поговорила, Гиду-Пегас, они сказали, что страшного, ему, переживайте, подойдите попозже. И все, я иду тогда на завтрак, Сейчас я побыстренько ее покушаю. вот. И потом пойду на встречу с Гимом. <мирает> давайте покажу вам на завтрак. А то я вчера-то не снимала. Не показывала. Так, вон тарелочки. Тарелочки. Так, давайте я, наверное, бегу сначала покажу то, что есть, чтобы долго по времени не было. Колбаска, сосиски что, что я яичница, болтунья, молоко с лисовой кашей каша молочная вся. так тут у нас ну, тут стандарт яйца лишница. так это я не знаю что такое ну, картошка фриу луковые кольца помидорки солнце различные так тут у нас фрукты оливочки Виталий, любит на завтрак. Ой, смотрите, какие сэндвичи Вот я, наверное, сейчас сэндвич себе возьму. М -м -м. Смотрите, сколько всего аппетитненького Прям глаза разбегаются. Хочется попробовать сразу все. Так, теперь здесь будут помидорки, огурчики, арбузик. Кстати, надо еще арбузик взять. <кл> -к -к так, тут зелень, апельсинчики, ну, кстати, апельсинчики, если вы видите, я не знаю, сколько они здесь уже лежат. Я вчера тоже ела на ужин, брала, они очень такие прям сухие-присухие, обветренные-приобветренные. Ну, тут различные добавки, сиропы, <coughs> резанные для фруктового салата с йогуртами, фрукты. Так, ну тут что у нас? А, ну тут типа соков, по типу юппи. Тут различные булочки <coughs> Так, тут у нас. тоже соки. Так, здесь у нас этот кофе из аппарата растворимый. Ну, водичка. Хлопья сухие. О, здесь, ну, так, изюмы. Ну, видите, финики там и прочие орешки. Джемы. Я тебе Масло. Ну, в общем, хороший полноценный завтрак. В общем, выбирайте все, что хотите. Любой, как говорится, вкус и цвет. Так. Ну все, сейчас идем на улицу, там пройдем. Я быстренько вам покажу то, что там. Какие-то, может быть, еще омлетики, яичницы тоже делают с какими-то добавками. Вот. И потом уже быстрее-быстрее по брать себе завтрак надо покушать и бежать на встречу с гидом это а все-таки не очень хорошо когда вот так вот это но ну, опасный я вообще опаздываю не люблю так вот. ну, видите тут тоже огромнейшее количество всяких семей ты там всякие другие так а ну вот здесь вот тоже сэндвичи делают здесь как вчера вот я брала себе очень понравился вкусный омлетик с разными начинками выбираете себе вот, вот эти кстати должны быть вкусные булочки с изюмом ну, по крайней мере в других отелях они мне очень нравились здесь вот вафли кто говорит по-венски кто по-австрийски ой смотрите вот это вот не панкейки как я поняла это все таки уже полноценные оладушки надо кстати сейчас тоже оладушки будет себе взять Ладушки я люблю. Всякие круассанчики и бучки. Ну, вот такой вот приличненький выбор, я бы сказала. Там очень хороший. Сейчас еще это все насквозь попробуем, чтобы это было вкусно. Но вчера, кстати, омлет вообще был вкусный. Очень вкусный, мне очень понравился. А, ну вот тарелки, все. Вот беру и пойду себе завтрак брать. Вот такой вот завтрак я себе взяла. Омлетик, булочку решил попробовать, соладушки с э, пастой шоколадной. Тут, правда, у меня вообще сборная соля солянка, ну, чтобы 20 тарелок не ставить, взяла все на то, положила. Обузочки, помидорчики, арбузик, виноградик. Вот. И вот взяла себе кучина. Вот, покушаю и пойду навстречу с гидом. Так что, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Я позавтракала и сейчас быстро-быстро бегу -быстро навстречу с гидом. Ну, смотрите, что я хочу сказать по поводу на как бы, вкус. Насколько вкусная или невкусная э, еда, питание. Ох, нифига я перепачкалась Хрюшка. Вот, смотрите. Ну, надо все пробовать, все разное на вкус. Фрукты, например, очень сладкие. Вот что вчера, что сегодня я попробовала, очень сладкие фрукты: арбуз, там апельсинчики, виноград, все очень вкусное. Еда, вот честно, вот если, например, из таких вот ужин, допустим, на обед я еще на обеде не была, если бы они немножко, конечно, досаливали, было бы вкуснее. Потому что, ну когда ты просто посолишь, это все не то она то она же не успевает блюдо напитать. И вкус как-то не такой все-таки получается. Вот. По, допустим, по омлету. да Вчера, например, я омлет брала. Он мне вчера гораздо больше понравился. Тут еще тоже от смены зависит поваров. Вчера вот он настолько был вкусный. Сегодня он и подгорел, и какой-то недосоленый. И какой-то, ну, я не знаю, вот. Потом булочку, которую вы видели, с изюмом я взяла. Я чуть зуб от ней не сломала. То есть она просто, в принципе, деревянная. Изюм в ней сгоревший, как уголек. Вот. А ладушки? Выглядят аппетитно, но на вкус они, знаете, они безвкусные. То есть их готовят, вообще, походу, сахара не добавляли в них. Ну, то есть, вот знаете, вот, все как-то вот так вот. Сейчас, конечно, многие опять напишут, что, ой, вам не годишь, угодишь, вот привереда там, и все в этом роде. Нет, я не привереда. Просто вы сами понимаете, что когда что-то вкусное разок попробуешь, и потом начинаешь что-то пробовать, которое менее вкусное, естественно, начинаешь сравнивать. Это нормально, особенно чем больше опыт путешествий и есть чем сравнивать, то это, в принципе, нормально. Сравнивать где-то вкуснее, где-то менее вкусное и так далее. Вот. Ну, я выводы, естественно, по питанию делать сейчас сразу не буду. У меня сегодня, по факту, только еще второй день моего отдыха. У меня еще весь отдых впереди. Выводы я делать уже буду по окончанию. Вот. И там уже смогу, как говорится, резюмировать. Вот. Но ну, сразу уже хочу сказать, что, вот, судя по ужину, по завтраку, выбор будет огромный. То есть там вообще просто на любой вкус и цвет. Вот. ну конечно, я говорю, это, это, это надо все пробовать, вот. потому что, вот, например, вчера курочку я взяла, курочка, да, вот, если чуть-чуть досолить, -чуть солить, она просто вот, пальцы можно съесть, а если посмотрите, я взяла из морепродуктов там, э, ну, типа, можно как-то саты назвать, э, миди, кальмары, то есть они в принципе вообще вот настолько безвкусные, как будто какие-то пресные. То есть не соленые, никакой, ладно, не, хотя бы чуть-чуть бы досаливали, чтобы какой-то легкий намек был привкусу. Не приправ, вообще ничего. Ну, то есть ешь вот абсолютно приснятие, безвкусное. Вот. Ну вот как-то так. Ну все, бегу навстречу с гидом, а то уже я, как говорится, задержалась. Ну, в общем, моя попытка сменить номер не но увеличалась успехом. Во-первых, я отставила в очереди, ну, потому что ни одна я отказался. желаю номер сменить. Кому-то сменили, кому-то отказали. В общем, не отказали. Потому что отказали, номеров нету. Стандартов. Сейчас наличие. наличии. Мог вот. подойти завтра. Потому что у них номера стандартных только на первом и на пятом этаже. Ну, в общем, нету у них сейчас. Нет. Я думаю, что завтра будет, в принципе, то же самое. Что я завтра подойду, они мне опять скажут, что у них нет наличия. Ну, Вообще сейчас вот я послушала, женщина разговаривалась, она говорит, что это, у них вот во втором корпусе номер, так там вообще, говорит, как начинают машинки стирать, в общем, кучу куча грохота, шума, она говорит, чуть кровати не попадала. Вот. Ну, в общем, как я поняла, идеальных номеров нет. Идеальные, может, есть только номера на ту сторону, и только крайний корпус, там, четвертый. Вот, все, что вот здесь ближе, второй корпус, сюда вот, к главному корпусу будет бешеный шум. Потому что здесь находится все вот это вот оборудование, там, кухонные, стиралки, прачечные вот это все. И здесь будет вот шумно, сразу говоря. Ну, что теперь придется терпеть первый этаж. Правда, конечно... Я кондиционер стараюсь не включать, ну, как говорится, чтобы не простить, ничего не Если, конечно, на первом этаже вы стараетесь открыть, допустим, окно, то все, естественно, идут, заворачивают голову. Ну, в общем, я говорю это. Смотрите уже, исходя из моей информации, выбирайте себе, может быть, как-то договоритесь, какой-то вам лучший номер предоставят. В общем, как спустились мы на минус, получается, первый этаж вот, от ресепшена. Здесь вот находится как раз-таки зона хамам. Здесь можно взять, пляжные полотенца. Вот здесь это они лежат по карточкам. Ну и пойдемте, я вам экскурсию проведу. Кратенькую. Вот, смотрите, здесь зона релакса. Музычка приятно играет. Ну, там вот закрытый бассейн находится. Здесь душевые. Там так там парилка находится вот здесь что у нас здесь тоже душевая вот здесь сам хамам. смотрите непосредственно он нормально такой приличный по размеру хамам. вот так ну там тоже сауна так надо понять где здесь вход а вон вход в бассейн открытый Вот смотрите, ох, здесь хлорочкой пахнет. Ну, детский бассейн и взрослый бассейн. Так, двигаемся дальше. Так, пройдем в ту сторону. Так, ну, здесь вот вы видите фрикмахерский салон. Так, тут тренажерка. Нормально там по, по размеру. Нажурка. Так. Ну, дальше я в это до конца прям заходить не буду, потому что там горят массажные комнаты, чтобы гореть не это не смущать людей. Так, ну тут получается. Что у нас? А ну да, здесь санузлы вот, а дальше. Так. Дальше там тут массажные комнаты, я туда уже дальше ходить не буду, чтобы, как говорится, отдыхающих не смущать. Ну, я думаю, в принципе, понятен. Так, сейчас я получу полотенце пляжные, потому что вчера я была без полотенца. Вот Ходила со своим, который из дома привязала. Но я всегда с собой беру на отдых полотенце, потому что.. Чтобы потерять можно. Давайте так. Палотенце. Карточку не надо предъявлять? Так, вот сюда в коробочку берите полотенчик, а -а -а. берите. В угу. Рассказываю, Всего? рассказываю. Полотенчики берете каждый день с 8 часов утра до 12 часов дня. Вечером обязательно их приносите до 7 часов вечера, бросайте вот сюда в тележечку, я вам отдаю ваши карточки. Утром вы приходите с карточкой за полотенцем. То есть полотенчик на полотенчик не меняется. Утром взяли, вечером сдали. Хорошо? Так, ну сейчас нам озвучит сумки. у нас есть три разные программы. Первая программа это стандартная, классическая программа. Пилинг, пенный массаж делается в хамаме. Uh -huh. Я думаю, вы знаете, что это такое, Конечно. да? То есть специальный пилинг варежкой, и а потом пеночка, пенный uh -huh. массаж. Это все полчаса происходит в хамаме. Uh -huh. После этого полчаса идет классический массаж всего тела с головы до ног. Вы можете uh -huh. выбрать по своему желанию. Можно просто спинку сделать, можно просто ножки, допустим. Кто-то любит лицо, можно сделать полный массаж всего тела классический. Uh -huh. После этого масочка, чай. Около полутора часов вся программа. Uh -huh. По сумме мы с вами договоримся. Uh -huh. Хорошо? Uh -huh. Вторая программа. Пилинг, пенный массаж также делается в хамаме. Плюс мы еще добавляем морскую соль с ароматическим маслом угу. Понюхайте. это с дынькой, очень классная штука, угу. очень полезная для кожи после этого э, часовой массаж микстерапия, здесь вот разница в массаже идет, массаж обалденный то есть это комбинированный массаж, разные приемы из классных вот, прям самых популярных видов угу. массажа, скомбинированный, сделан микстерапия то есть там будут э, приемы тайского массажа, балийского, шацу, фус рефлекс терапия горячие камушки, медицинский массаж спины и массаж лица После этого также масочка, частью, вместе около двух часов, угу. по цене тоже договоримся. Угу. Хорошо? Да. И третья программа, она у нас, конечно, прям для любителей массажа, то есть прям для тех, кто... Реально ценит, кайфует и так далее. Да? Пилинг, пенный массаж, то же самое в хамами, Также добавляем ароматическую соль. Э, массаж идет 90 минут. Можно сделать микс можно сделать ароматерапию, угу. можно сделать релакс-массаж, да, можно сделать лимфодренажный, медицинский. То есть это уже ваш выбор. 90 минут у вас есть массаж. Также масочка-чай, по цене также поговорим. Угу. Угу. Все, да. Спасибо большое. Если вдруг захотите на курс массажа записаться, у нас есть вот такая услуга. Это бесплатный тест-массаж. Угу. То есть если у вас есть желание ходить на массажики. У нас очень классные специалисты, профессионалы. Вы приходите, я вас записываю. Минут 15 примерно тест массаж лица. Угу. Вы смотрите, как работает массажист. Ну, понятно, чтобы кота мешки не покупать, ну, да, вы должны посмотреть, какие ручки. Мы смотрим, какие у вас проблемы, и мы с вами договариваемся угу. и по цене, и по времени, и так далее. То есть, это очень классная штучка. Можете воспользоваться. Угу. Все, большое спасибо за информацию. Всего хорошего дня. Приятного. Спасибо. Лада, спасибо. Спасибо. Так, ну вот, в принципе, все слышали. Все вам озвучена какие услуги тоже вы все это посмотрели так ну все сейчас я иду к себе в номер вот и там уже потихонечку наверное надо... Ой, нет, нет, да? буду потихонечку собираться наверное уже на пляж хотя нет наверное надо сначала сегодня на обед сходить потому что я вчера и так обед пропустила вот может быть сейчас пробегусь по территории кстати мне надо до аптеки еще дойти купить му, а, приехал, Запуталась, в общем. В общем, съездила я сейчас на пляж, там пофотографировалась. Специально сделала это до обеда, потому что с телефоном на море я не пойду плавать. Я с камерой могу только плавать. В общем, поделала фоточек. Зашла за одну вот в аптеку, которую я вам показывала. Такой вот пластырь за 5 долларов купила. Ну, надеюсь, он в воде будет хорошо держать. Вроде по размеру нормальный, хороший. У меня просто на спине большая розинка. Я ее поэтому всегда чем-нибудь залепляю. Каким-нибудь пластырем. Там, одним, двумя. вот, Чтобы ну, у нас это, под солнце не попадало. Ну вот, надеюсь, нормально будет. Если понравится, я ее еще такую себе пластырь куплю. Вот. Ну, сейчас я пойду обедать и буду собираться на пляж. Надеюсь, сегодня у меня это получится пораньше. А завтра, скорее всего, даже, может быть, обедать буду на пляже. Хочу подольше побыть на море.